Всем привет добро пожаловать на мой канал я очень рада вас видеть меня зовут алина очень давно не виделись и итоги конкурса многие у меня спрашивают про итоги конкурса итоги конкурса будет через 30 дней но типа мне надо 30 конца еще накопить я об этом как-то не подумала поэтому ждите участвуйте и с помощью генератора случайных чисел я выберу трех победителей каждом по 10 тысяч лакоинс так что делайте все условия, они будут в предыдущем видео, где я смотрю свои старые видео. Ну и сегодня у нас такое необычное видео, мне об этом рассказал подписчица, за что огромное спасибо. Я как раз думала, что на этом снимать на ютубе, на вашем, блин. Вот, и поэтому сегодня мы будем смотреть мое разоблачение. Да, да, да, многие ждали, многие смо... многие просто хотели узнать правду. В скобочках нет. Поэтому вообще это видео про Джози Ди. Но как моя подруга сказала, там вообще все про меня, что я и якобы матом еще матерюсь, и все вот это вот остальное, что я там кого-то обманываю, еще что-то. Ну и сегодня мы это как раз-таки посмотрим, но перед тем, как ты это увидишь, ставь лайк, подписывайся на канал, ну и мы так, начинаем. Я это видео сохранила, как, якобы, ну, потому что там, это просто шикарно, то есть я там на него зашла, чтобы этот лайк поставить, ну чтобы не потерять его просто, да, типа лайфхаки от Алины, пользуйтесь им, конечно. Я там что-то глазом там одним посмотрела что-то, а так я особо-то его и не смотрела вообще, поэтому давайте посмотрим, судя по обложке, тесть ты вообще монтировать не умеешь. Давайте посмотрим, так, стоять. И я помолчу, потому что я хочу, чтобы вы это просто посмотрели. Я тоже, естественно, посмотрю Потом я вам в конце уже свою реакцию Типа пишу, как это что было Поэтому вот Звук поставлю нормальный Да Ну, вот, вот так вот где-то, да Вот Мне страшно, если честно Давайте смотреть Что там про меня говорили Вообще, в названии видео Джози Ди Ну, как мне сказала подруга Там вообще не Джози Ди Вообще не она. Вообще. А просто, она сказала, она, она вроде хайпит на этом, на Джози Ди. На самом деле там, меня девочки пропиарили. Поздравьте меня. Все смотрим. Всем привет, мои Я снова с вами. И сегодня у нас наконец-таки разоблачение на одну очень неприличную дамочку. Это я. И вы не забывайте Ты ставить лайки чи и подписываться на мой канал. Ну а мы поехали. Доказательства будут в конце видео. Не, страшно стало. Она обзывала своих подписчиков. И, конечно, обзывала год назад, но и сейчас не перестает так делать. И я у нее откопала такое видео, но оно будет размытое, потому что доказательства будут... Так... Доказательство в конце видео. Так а смысле в конце видео делать? Почему в конце, если ты типа сейчас это показала? Не понимаю. Ладно. Так, тут мы отчетливо видим, что это мое видео. Внизу джозиди Ди написано. Но я вижу же это, что это Photoshop. Ну что, ребята? Мы хотя бы могла постараться. Ну что ты? Вот. Я Джуди Ди смотрю уже 4 года. Понимаете, да? То есть у меня в голове вообще не укладывается, как это она могла сделать. Хотя речь вообще про меня идет, потому что у Джозиди нет такого видео. А я точно знаю, что это мое видео, потому что я все свои обложки знаю. И своих персонажей на обложках я тоже всех, всех знаю. И, кстати, это видео вышло, когда у меня еще где-то... 40-го ровно был что ли не помню давайте дальше короче это мое видео все видео ты сама на ней делал. так как mm. так делать нельзя зачем ускребать своих подписчиков скажите мне пожалуйста она обманула мою знакомую на деньги да ты что? это было три месяца назад и начинался с того что моя подруга просто зашла полистать фоточки, попереписываться с кем-нибудь. И еще джети ей написала в Инстаграмчик, но я вам сказала, написала привет, купишь у меня пиар? Сказала, да, а за сколько? Она написала 200 рублей. Она подумала, для такого большого канала такая маленькая сумма. Она поинтересовалась, почему такая маленькая сумма для такого канала. Моя знакомая сказала, она, что ей перекинуть эти 200 рублей, когда выйдет пиар. Джиги ответила, могу прямо сейчас в Инстаграме, в Ютубе, в Телеграме. Поправочка, у меня нет телеграма. Знакомая ответила, конечно же, в Ютубе. У меня есть свой YouTube канал видео. 104 подписчика. 104? Я не ослушалась. Короче, тоже такая смешная была. У меня уже где-то человек 10 говорит, будешь пиарить, будешь пиарить. Я не пиарю. Ребята, Ле. Я деньги ни из кого не беру. Людям сейчас в стране так деньги нужны, а я еще, типа, буду и брать. Серьезно. Я никого не пиарю. И 104 подписчика у меня было месяц назад. Сейчас вот мой профиль в Инстаграм где-то будет, ну, потому что сейчас у меня 121. То есть, типа, совпадение, ну, не думаю, что это совпадение. Это чисто... Неправда. Неправда. Прошу замечать. заметить. А я, если честно, сейчас <с> не знаю, что говорить. Потому что у меня нет слов. Но давайте сейчас досмотрим. Уже узнаем все. Давайте. Прошло 5 минут, она ей не отвечала. Прошел час, она ей не отвечала. Потом, через 2 часа ее заблокировали, Потому что но спамило. И Джеки, я что это слишком мало. 200 рублей. Надо было и 30, 300. 300 у моей подруги знакомой не было. Вот такие вот дела. Я вот никогда таких людей не встречала. Зачем так делать? Я еще очень надолго запомни эту ситуацию. Молодец. Друга знакомая мне и 200 рублей она попросила у своей матери mm. как не печально ну, всем пока, мои цыплята мои солныые лучи а чё стих? ну а так же, вот они доказательства ну это же мое видео зайдите на канал, господи, увидев, вы посмотрите это же мое видео а? вы все падлы ну, во первых я так не пишу во вторых я своих подписчиков не обзываю кто-то под этим видео кстати под этим видео был крайне недовольные люди у которых просто горело с этого видео они говорят ну нормальные вещи, а что там уже это ваши фантазии? Все вот это вот, нормальные вещи. Ну что тут, вот, ну, нормальные вещи. И только два человека. Они будут тут. Нормальные комментарии написали. У каждого свое мнение. И типа вот нормальные вещи, ну что ты, ты чё? Под этим видео крайне недовольные люди были. Мне аж стало смешно на самом деле. Поэтому, если хотите, то зайдите на это видео, прочитайте. Аж стыдно за таких парней. Во-первых, причем тут парни, когда она обманывала на деньги? Якобы. И второй, боже, жалкие деньги. Это под одним из видео Джози Ди. Скорее всего, это эксперимент, типа захотят ли парни встречаться за... с нубихой за нимку? Ну, вроде так это видео называлось, не помню. Но это, господи, это просто вырвано из контекста. Из ее ви... видео, из ее комментариев. Вы можете просто приглядеться, что это мое видео. И все, что она говорила тут. Это про меня. Но я вам сейчас все объясню эту ситуацию, конечно же. Видно, что здесь Photoshop, потому что вот эти линии, где-ка она, она просто, типа, их вставила, здесь линии неровные. Она бы хотя бы их под цвет замазала, что ли. Типа, если бы я такое видео снимала, то это туп тупо было бы Достаточно. Достаточно. Ну что, девка, поздравляю тебе тебя, тебя пропяли аж в два раза. Да. Ну так что, давайте досмотрим этот ужас уже. Всем пока! Пай, аниме Если заходите вторую часть, будет очень много доказательств и переписку с моей знакомой с Потому что так не делается, набираем 60 лайков, и сразу же моментально выпускаю, что вторую часть. <св> я, не, я вот запомню этот момент, и буду его вспоминать в страшные дни, потому что это вот она покрывала матами. Да? Но... Офигеть. Это прям, вот вообще прям Жестокое разоблачение Прям все прям, ух Прям все Разоблачили меня, прям, я не знаю Как кого, как дурочку какую-нибудь И семью, моих знакомых Всем пока mm, Замечательно А сколько Вообще лайков под этим ужасом Типа и в это еще реально верят? Вторую часть я выпустила серьезно. Давайте посмотрим. Мне нет, давайте не будем смотреть. Я это сниму, когда вы заходите? То есть пишите в комментариях хотите ли вы вторую часть или нет. Буду ждать вообще, ну и на этом все Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И э, ситуацию вот эту вот. Если вы скажете, это все ложь, это реально на Джози Ди разоблачение, то как вы объясните, что у Джози Ди в Инстаграме 7000 с чем-то подписчиков, 70, тысяч а ее инстаграму где-то ну месяца три четыре так где-то да еще одно как вы объясните мое видео если бы реально Джузи Ди была бы развлечения то она бы взяла видео там не знаю у нее ее на канале там да но если вы хотите вторую часть по этому видео ставьте лайки подписывайтесь на канал Всем удачи и пока-пока.